Зачем ты включил это видео? Задайся этим вопросом. Ты нашел это видео, потому что пришло время кое-что изменить в твоей жизни. Ты недоволен своим нынешним положением. Нет никакого желания пробовать что-то новое. Ты забрел в тупик. Ты каждый раз смотришь в зеркало и не испытываешь удовлетворения. Ты хочешь все изменить. Хочешь сдвинуться с места. Хочешь поменять свою жизнь. Но перед тем, как начать, ты должен иметь четкое видение того, к чему ты стремишься, чтобы ты мог преодолеть всю дистанцию. В начале пути все мотивированы, но проходит какое-то время, и твоя мотивация начинает постепенно угасать. Начинаются первые трудности, и ты опускаешь руки. Каждый день случается то одно, то другое, и твоя мечта становится все дальше от тебя. Теряется свет истинного предназначения. Ты видишь, как твоя мечта угасает, из-за этого боль становится все сильнее. Мы постоянно чем-то жертвуем сегодня, чтобы завтра стать лучше. Но если нет понимания, ради чего ты жертвуешь, для чего ты все это делаешь, то ты не сможешь достичь своей цели. Чтобы достичь успеха по жизни, необходимо иметь желание. У тебя есть тело, у тебя есть разум, при помощи них ты можешь достичь чего угодно. Что тебе еще нужно? Когда ты уже поймешь, чего ты хочешь. Все, что тебе нужно, это объединить свой разум и тело в одно целое, и тогда твоя жизнь станет невероятной. В историю вписывают свои имена те, кто никогда не сдавался. Когда ты встретишь успешного человека, остановись, пожми ему руку, попроси у него совета. В будущем он может стать именно тем, кто поможет тебе достичь успеха. Есть множество примеров того, когда люди не сдались и стали успешными Был один ребенок, и в детстве он не мог говорить, в отличие от других детей В 7 лет все дети в его классе уже читали, а он единственный, кто не мог это делать Учителя сказали, что он медленно думает, что у него нет талантов Что он накладывает негативный отпечаток на других детей, и ему нужно уйти из школы Родители понимали, что все плохо, но это был их ребенок Потом он пытался устроиться на работу, но его никто не хотел брать. Все, что случалось с этим парнем на протяжении 21 года, это поражение. Он не знал, что такое успех, но каждый раз он вставал и продолжал пробовать. И вот однажды он нашел то, чему захотел посвятить всю свою жизнь. И каждый день он стал работать над этим, отдавать всего себя. Он работал на пределе своих возможностей и постоянно верил в свою мечту. Этот парень сделал тысячи неудачных попыток, прежде чем у него получилось Тысячи попыток Ты пробовал сделать хотя бы больше десяти попыток, прежде чем сдаться? А этот парень сделал, потому что у него было желание, потому что он верил. У него было тысячи поражений, и каждое свое поражение он не списывал на плохой день, на обстоятельства. Он использовал свои поражения, чтобы становиться все ближе и ближе к своему успеху. И вот настал момент, когда лампочка зажглась. Это был Томас Эдисон. Он постоянно терпел неудачи, а теперь он известен на весь мир. Он не мог говорить в детстве не мог читать и писать, был выгнан из школы, а после этого изменил весь мир. Все мы падаем. Вопрос в том, кто сможет подняться. Не важен потенциал, не важен талант, важна настойчивость, важно никогда не сдаваться. Какой бы тяжелый не был путь к твоей мечте, его можно преодолеть. Никогда не отворачивайся от своей мечты. Когда ты определишь свою мечту, добавь сюда ментальный настрой, добавь сюда настойчивость. Точно так же, как правильная диета, необходима при занятии спортом. Ты становишься сильнее, ты становишься увереннее. И если ты добавишь сюда свое желание, свою настойчивость, ты будешь несокрушим. Ты навсегда войдешь в историю. Если только ты сможешь это преодолеть, а это очень тяжело. Этот путь не для всех. При первых неудачах все сдаются, но ты сможешь это сделать. Достигни этого.